Беременная женщина это вообще-то богиня, и ее мир носит на руках. Когда женщина беременная, мир для, для нее буквально выстилает дорогу. Все делает для нее. И беременная женщина вообще не должна болеть. У нее двойная защита иммунная. Ее собственная и ребенка. Две иммунные системы работают на защиту женщин. Почему же мы видим? Тогда вот такие вещи, что беременная женщина заболела. Дело в том, что первая причина, это значит невыстроенные отношения с мужем. Это первая причина. Недостаточно глубокие, недостаточно честные, недостаточно открытые, недостаточно любви. Недостаточно, то есть что-то недостаточно в этих отношениях. То есть когда женщина беременная к ней мужчина должен относиться как богиня. Она сама должна себя так чувствовать. Но и она должна относиться к мужчине как богиня. Понимаете? А не как стерва. И вот, то есть вот эти все срывы. Понятно, что у нее бывают там все, такие психические срывы. все таки напряженный момент. На беременности. Но мужчина здесь тоже должен быть на высоте. То есть вот отношение между мужем и женой – это первое условие отсутствия. Заболевания у беременных женщин и здорового ребенка. Это первое. Второе. Это выстроенные отношения с родителями. С одного, как говорится, одного корня и другого корня. Обязательно. Перед беременностью, даже, даже до зачатия, надо сначала выстроить отношения с, с корнями своими. А уж во время беременности тем более, тем более нужно. То есть вот это чаще еще и эта причина того, что беременная женщина может заболеть. Она не должна болеть. Природой заложено, что беременная женщина в защите у мира, понимаете? Но вот люди сами, сами доводят себя до такого состояния. Вот я говорю, две причины. Третья причина это уже в таком, возрасте, в таком возрасте, когда ребенок находится в утробе, уже сильное проявление избыточного материнского чувства. Mm -hmm. Когда она говорит, мой ребенок, мой ребенок, понимаете, не наш, а мой. Все. То есть, вот мой ребенок, то есть она уже, все, у нее уже настроено на то, что она держит монополию на, на ребенка, А это неправильно. Отодвинуло отца. И это тоже э, причин. Вот как минимум три причины, которые э, женщин приводят к тому, что они могут заболеть. Так вот, а теперь, понимая причину, можно и посоветовать тем, кто уже заболел. Пожалуйста, немедленно настройтесь на добрые, любящие, уважительные отношения друг к другу, муж и жена. Немедленно. Пообщайтесь по телефону или как-то, или внутренне сначала, если вы не можете, по телефону. Внутренне настройтесь на родителей, на одних, на вторых. Снимите все обиды, напряжение и так далее. Обязательно. И третье. Это наш ребенок. И мы к нему с уважением относим Мы тебя любим, мы ждем ты, наш, ты, наш, ты наша сила, ты наш помощник, ты наш защитник. То есть вот, понимаете, вот, вот так, вот, пожалуйста.